Здравствуйте! В этом уроке рассмотрим создание наложения видео. Для этого нам понадобится несколько клипов. Перетащите их на линию времени, на разные видеодорожки. Далее нужно добавить переход «Композит». Для этого щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите раздел «Добавить переход» пункт «Композит». Появится уже знакомый желтый квадратик. Щелкните по нему и расширьте его по размеру второго клипа. Нам нужно сделать так, чтобы верхний клип плавно появлялся наполовину и через пару секунд исчезал. Для этого нужно создать ключевые кадры в тех моментах, где оно будет появляться и исчезать. Настраивается это в окне переход. В нем, как вы могли заметить, имеется вертикальный черный и красный маркер. Черный маркер предназначен для навигации по клипу, а красным отмечены ключевые кадры. Так как нам первый клип вначале не нужно, чтобы он был виден, сделаем его прозрачным. Для этого измените значение размытость со 100 в 0. Передвиньте черный маркер немного вправо и создайте ключевой кадр, нажав на кнопку с плюсиком. Для создания ключевого кадра вам не нужно изменять степень прозрачности, иначе плавность перехода будет идти сначала, а нам нужно, чтобы переход был с созданного маркера. Следовательно, ставьте значение таким же. Передвиньте черный маркер вправо и создайте ключевой кадр. В поле размытость поставьте степень прозрачности в значение 60. Создадим еще ключевой кадр со степенью прозрачности 0. Давайте посмотрим, как это выглядит. Аналогичным образом создадите ключевые кадры до конца перехода. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.